Камыш метра 4, а то и 5 Сейчас будем пробираться Рыбалка такая штука, что не знаешь на что пойдешь Всем привет, с вами канал Рыбохвост Мы находимся в Краснодарском крае В гостях Сейчас лодку пригонят попробуем поблеснить сейчас уже где-то пол седьмого может быть 7 уже утра минут 10 здесь вот сейчас бросаем пока безрезультатно сейчас с лодки попробуем думаю что что-нибудь получится должна по идее получиться Должна, но не обязана, получиться рыбалка хорошая. Так что смотрите, наслаждайтесь, вставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. Смотрим. Вот так вот канал Рыбохвост рыбачит. Пока кто-нибудь на веслах, в данный момент ловчик, гребет веслами, Ну вот, с прибытием. О. Вот такая вот щучка на воблях. Зря как зашёл. Забахли. Он раз удар, второй раз. И это вот это... такой вот карасище. Золотой, золотой, Ирак, вот такой вот, Попалась. вот такая вот щучка поплавая, долгожданная. Точно. О, Не выпрыгнут, а то вчера выпрыгивали.